Привет! Меня зовут Тимур, и я живу в Челябинске. Если ты тоже из Челябинска, то тебе стоит посмотреть это видео. В этом видео я расскажу о проекте «Найди место, получить деньги», расскажу суть этого проекта, и поехали! «Найди место, получить деньги» — это такой конкурс. Суть его такова. Мы ездим по городу и фотографируем какое-то место Челябинска. Затем выкладываем эту фотографию в группу. Но где находится это место, мы не говорим. Ваша задача найти это место, сфотографировать его и также выложить фотографию в группу. Когда вы выкладываете фотографию в группу, вы становитесь участником конкурса. Конкурс длится 5 дней, и за 5 дней набирается определенное количество участников. Например, 100. 100 человек, которые нашли место. Из этих 100 участников мы выбираем одного победителя методом случайных чисел в прямой трансляции на YouTube. Победитель получает деньги, игровые наушники, в каждом конкурсе по-разному например в следующем конкурсе мы разыграем два билета на группу 30 секунд до марса они приезжают в Челябинск 24 марта и на этом все внизу в описании к видео есть ссылка на наш конкурс заходи участвуй и надеюсь тебе будет интересно.